Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я хочу представить расклад, который называется «В поисках любви». Он будет актуален для тех, кто находится только в поиске своей второй половинки, своего второго счастья. Ну и в принципе человека, с которым хотелось бы чувствовать себя комфортно, надежно. И эмоционально защищенным. Я сейчас выложу четыре варианта. Этот расклад абсолютно интуитивен. Вы, основываясь на интуиции, выберите первый, второй, третий или четвертый вариант. Итак, первый вариант, второй, третий, 4. выбирайте Ну, надеюсь, вы уже выбор свой сделали я пока отложу остальные варианты в сторону мы посмотрим их попозже сейчас приступаем к рассмотрению Первого варианта. Итак, это будет карта означать общую характеристику личности. Какими положительными, какими положительными качествами характера эта личность будет обладать? Ну, давайте пока закроем. Какие негативные качества будут присущи характеру? Род профессиональной деятельности? Внешний вид? При каких обстоятельствах произойдут знакомства? Какое первое впечатление он на вас произведет? Ну, или она Ваши чувства по отношению к ней, к нему. Какие препятствия могут возникнуть на пути гармоничного развития ваших взаимоотношений и будут ли отношения долгосрочными. Что ж, продолжаем смотреть. Так, первый вопрос, первый ответ на вопрос. Общая характеристика личности. Человек-победитель Человек уверен в себе, человек очень темпераментный, человек, который прекрасно умеет владеть предпринимательством, то есть имеет предпринимательские способности, человек умный, человек начитанный. Ну и, как правило, такие люди, они не сдаются. Еще возможен вариант, что он находится в каком-то постоянном передвижении. Какими положительными качествами характера он будет обладать? Давайте смотреть. Ну, это терпение, это умение доводить начатое до конца, это неспешность, это расчет во всем и прагматичность, умение накапливать материальные ресурсы. Какие негативные качества будут присущи его характеру? Но здесь идет ситуация, показанная на нетерпимость, на желание отстоять свое любой ценой. Даже возможность ввязаться в драку, если нужно. Выяснять отношения на повышенных тонах. Но здесь жезлы, они, как правило, говорят о, знаете, когда люди руками стараются выяснять отношения. Хорошо, давайте дальше будем смотреть. Род его профессиональной деятельности. Ну, здесь по профессиональной деятельности, честно говоря, как-то мало что понятно. Восьмерка мечей. Закрыта информация. Не могу расщ... просчитать. Ну, здесь, наверное, что-то связано с такой деятельностью, когда он должен больше основываться на свою собственную интуицию, на умение самостоятельно бороться с трудностями. То здесь идет борьба, борьба с нечистой силой, может быть борьба с какими-то злыми намерителями. Здесь может быть еще элементарная профессия психолога, то есть человек разбирает чужих демонов. То есть человек разбирается в чужих сложных ситуациях. Вот можно еще так сказать его внешний вид ну, давайте посмотрим о, тяжело у него с внешним видом Ну, я бы сказала, что человек не особо сильно озабочен своим внешним видом ему как то больше он больше озабочен социальной стороной вопроса, чем своей внешностью и можно сказать, что он настолько сильно трудоголик, что в принципе его внешний вид не особо сильно интересует. Вероятнее всего, он мало ухожен, может быть, даже заросший, может быть, даже где-то неопрятный. Но это связано только лишь с его повышенной занятостью. То есть это дело все исправимое. Хорошо. При каких обстоятельствах произойдет встреча? Солнце? Солнце это радость, это счастье, это середина лета, это пора отпусков, это пора каких-то приятных пикников, приятных праздников, приятное времяпровождение. Это просто элементарно может быть лес или поляна. Это очень приятная, случайная будет встреча. Встреча, праздник. Какое... Впечатление произведет он на вас при вашей встрече первой. Ой, он будет за вами ухаживать. Это прямо герой-любовник. Он проявит всю необходимую прыть и способности искушать, для того, чтобы с вами познакомиться и произвести на вас впечатление. Вы будете польщены. Ваши чувства по отношению к нему на ней. Ну вы будете заинтересованы, вы будете возбуждены, вам будет очень приятно и растить его внимание, будете гореть. Какие могут возникнуть препятствия на пути гармоничного развития ваших взаимоотношений? Вы знаете, не видно никаких препятствий, в принципе. Туз Кубков он говорит о том, что чувство... Обещают быть новыми, наполненными. И, в общем-то, не должно быть никаких неприятностей. Все будет идти с им чередом. Будут ли ваши отношения долгосрочными? Тут Жезла говорит о том, что отношения будут гореть. Они будут гореть по страсти. И до тех пор, пока они будут гореть, они будут долгими. Поэтому ваша задача сделать так, чтобы костер... Этой любви не погасал как можно дольше. Таким был первый расклад. Давайте теперь смотреть вторую позицию. Так, с первой мы закончили. По второй позиции. Сразу переворачиваем, смотрим общая характеристика личности. Тут у нас таки интересно. Выпала дама. Вот, у меня плохо двигается табличка, но я все же ее подвину, чтобы было видно, что это второй. Итак, смотрим. По общей характеристике личности. Вы знаете, когда, ну, во-первых, это может быть женщина, если загадал мужчина. Если загадал мужчина, вернее, если загадала женщина, возможно, это мужчина с женскими такими приземленными чертами характера. Такой хозяйственный, склонный все накапливать, склонный уступать. Несколько мягкотелый. Если женщина, то это хорошая хозяйка, мать, жена. Она умеет вести хозяйство. И для нее собственный комфорт очень важен. По знаку Зодиака это может быть Дева, Телец или Козерог. Итак, смотрим, какими положительными качествами характера она будет обладать. Я сразу буду переворачивать карты. Ну, самое интересное, что положительные качества характера – это страсть, это... Деловитость ⁇ это умение доводить начатое до конца. Это предприимчивость. Это чувство юмора. Это женщина хорошая любовница, в том числе. От нее всегда будут приходить какие-то новые интересные идеи. Какие негативные качества будут присущи ее характеру? Ну, я думаю, по двоечке мечей это не желание выяснять отношения. Это желание оставлять свои мнение при себе. Это нежелание идти на компромисс. Человек просто может закрыться в своих стенах, в своих мыслях и замкнуться в себе, не, не быть готовым идти на какой-то диалог. Род, ну, по сути, это упрямство. Род ее профессиональной деятельности. Ну здесь по тузу мечей. Знаете, вершит закон, работает с ножами, это может быть элементарный работник, связанный с кухней, может быть работа с законом, с бумагами, основательная такая барышня, может быть юридическое направление, ну если мужчина, то соответственно это мужчина. Мечи это всегда закон, это правда, это отстаивание, очень четкое отстаивание своих позиций, юридическое направление, очень похоже. Здесь еще может мысль быть, когда человек интеллектуально настолько разнообразен, что может нуждаться в нем также еще, то есть может иметь еще и руководительские способности, то есть быть хорошим руководителем. Его ее внешний вид. Давайте посмотрим. Ой, боже, да тут столько интересно. Выпадает фигурных карт. Внешний вид дама кубков, нежная. Как правило, склонна одеваться в какие-то мягкие, обволакивающие одежды. Не яркие, пастельные, пастельные тона. И имеет очень хороший вкус. Это могут быть что-то летящее, легкое. Как правило, очень тонкое. Хорошо разбирается в моде, и для нее очень важно, чтобы это было не только модно, но и красиво и привлекательно внешне. При каких обстоятельствах произойдет ваша встреча? Здесь поездка, мир. Как правило, мир означает путешествие, скорее всего, заграничное. Какое впечатление? Кстати, часто мир показывает, что ситуация произойдет в течение года. Какое впечатление вы произведете на нее при вашей первой встрече? Ну, честно говоря, никакого. Отшельник ⁇ это значит, человеку будет все равно. Ну хорошо. А какое впечатление, Не так, какие ваши чувства будут по отношению к ней? Ну, чувства возникнут. Верховный жрец, вы сразу почувствуете, что этот человек для вас родственная душа. Вам сразу же захочется расслабиться и захочется приблизиться с ней. Какие препятствия могут возникать на пути гармоничного развития ваших взаимоотношений? По сути, препятствий быть не должно. Это разве что какие-то переписки, движения, бумаги. Что-то все будет очень легкое. По пажу Пентагли просто может быть достаточно... Медленное развитие, неспешное, но тем не менее оно будет протекать достаточно гармонично. Еще хотелось бы вернуться к отшельнику, какое впечатление произведете. Здесь еще возможно, знаете, как впечатление мудрого человека. Так что здесь есть положительный момент. Ну и будут ли ваши отношения долгосрочными? Ой, как интересно, колесо фортуны. Ну, здесь такой неоднозначный ответ. Может да, может нет, но здесь... Колесо фортуны говорит о переменчивости. Как правило, колесо фортуны говорит, что сегодня может быть хорошо, завтра не очень. Отношения будут меняться. Но, как правило, они бывают достаточно долгими и удачными. Еще колесо фортуны часто говорит о поездках и переездах. Я выложила здесь дополнительную карту и восьмерка жезлов говорит о том, что возможно между вами достаточно частые поездки, совместные путешествия, а может быть и вовсе будут переезды. Хотя здесь Ваши отношения, судя по всему, будут продлевать именно совместные путешествия. Страсть, любовь к переменам. Ну что ж, это был второй расклад. Давайте посмотрим третий. Так, третий. Вот он наш третий расклад. И смотрим по башне. Вообще, характеристика личности. Но по башне это, как правило, человек, который очень эмоциональный, очень темпераментный, импульсивный, легко, быстро принимает решение о разрыве, если он ну, не видит будущего в таких отношениях. Давайте посмотрим, какими положительными качествами характера он будет обладать. Кстати, еще это может говорить о том, что человек только что пережил некий разрыв, и может находиться в немножко так, вы знаете, раздраве, в таком опустошенном состоянии. Поиски, поиски чего-то нового. Новый маг, посмотрим, может быть, он у нас еще повторится. Хорошо, какими положительными качествами характера он будет обладать? Ну, здесь идет рыцарь жезлов. Это темперамент, это умение добиваться своего, умение доводить начатое до конца. Человек быстрый. Это знак огня. И по башне очень часто бывают овны или люди, имеющие Марс в овне. Какие негативные качества будут присущи характеру? Но здесь состояние обороны. Человек может сомневаться, не доверять. Человек может часто занимать позицию выжидания, И это далеко не всегда всем может нравиться. Какой род его деятельности Ой, Этот человек может работать с женщинами, ну, или же, либо же это женщина-психолог, или же это мужчина, который может находиться в женском коллективе. Здесь есть чувства, здесь есть эмоции, здесь есть забота. Это могут быть и благотворительные организации, это могут быть профессии психологов, это врачебная деятельность, это любое творческое направление. Какой его внешний вид? Ну, я бы сказала, достаточно ровный, выдержанный, без каких-либо излишеств. Вообще, я бы сказала, что по такому человеку очень трудно будет прочитать его настроение. При каких обстоятельствах произойдет ваша встреча? Ой, здесь будет что-то интересное. Ну, например, это будет какой-то праздник. Приятное времяпровождение, когда вы оба будете находиться в расслабленном состоянии. Возможно, вы при этом будете выпивать какие-то приятные прохладительные или горячительные напитки. В общем-то, ваш мозг будет расслаблен, и вы будете оба открыты приятному знакомству. Какое впечатление он произведет на вас? при первой встрече. Ой, вы будете много говорить, много спорить, подумать, что вы болтун или болтушка. Какие чувства возникнут у него по отношению к вам? Ой, здесь будет что-то новое. Новое, во-первых, восьмерка кубков — это страсть, это желание... Любви, желание отойти от чего-то прошлого, желание окунуться в новое и неведомое. Ну И да, и очень-очень большая страсть может возникнуть. Какие препятствия могут возникнуть на пути гармоничного развития ваших взаимоотношений? Ну, здесь есть интеллектуальный момент, момент ухода и момент... Вы знаете, когда тяжело расставаться с прошлым, может быть еще расстояние. Видите, девушка стоит и смотрит вперед, вдаль, Она ждет своего человека. Будут ли ваши отношения долгосрочными? Ну, тут все зависит от королевы жезлов. Я уточняю. Значит, здесь возможна ситуация. Если вы женщина и похожа на эту женщину, то есть вы темпераментная, светловолосая, деловая, или вы относитесь к такой стихии, как лев, скорпион, стрелец, овен, то все будет зависеть от вас, все должно быть в ваших руках. Если же смотрит мужчина, то все равно все зависит от женщины, от ее решения, от того, как она будет настроена на продолжение союза. Очень, очень большая здесь идет власть в руках женщины. Мужчина здесь в большей степени будет ведом. Возможно, ее идеи, ее идеи каким-то переменам, каким-то движением. То есть буквально она будет все закручивать. Ну что ж, теперь приступаем к четвертому раскладу. Так, четверочка и характеристика личности смотрим общая характеристика личности двойка Пентакли, как правило личность очень легкая неглубокая не способная ну, вернее она может быть и способна и в данный момент она не готова как-то принимать на себя груз какой-либо тяжелой ответственности. Любознательная, интересующаяся. Я даже думаю, что было бы лучше, чтобы эта личность выпала для мужчины. Ну, посмотрим, кто кого выбрал. Здесь, конечно, для женщины нарисовано. Какими положительными качествами характера она будет обладать? Так, ну здесь женская карта. Здесь. Чувственность, глубина, эмоциональность, забота, любовь к своему ближнему. Как правило, это очень хорошая мать, женщина, которая любит, поддерживает, заботится. Какие негативные качества будут присущи ее характеру? Ну, здесь луна, здесь страхи внутренние, здесь какие-то опасения, здесь, возможно, какие-то психологические проблемы у человека, когда он слишком сильно чего-то боится когда может быть склонен даже к какому-то депрессивному настрою но здесь нужно посмотреть очень осторожно, очень мнительный словом род его профессиональной деятельности звезда <coughs> ну, по звезде как правило ситуация связана с тем что человек имеет творческое направление это астрология это, может быть, умение писать картины, вышивать, вязать крючком. Ну, не знаю, любое творческое направление. Все, что человек не делает, он ко всему прикасается с твор творческой рукой. У него все получается. Это может быть даже дизайнер. Человек, который создает что-то красивое, что-то дорогое. Ее внешний вид или его. Ну, человек хитер, человек одевается со вкусом, причем он пытается выровнять свое, ну, как-то ну, хочет, чтобы о нем думали не так, как он есть на самом деле. То есть, например, если человек в душе нежный, одеваться может слишком вычурно и крикливо для того, чтобы думали, что он более смелый и решительный. То есть есть некоторая загадка в его внешнем виде. При каких обстоятельствах произойдет встреча? Ну, здесь по семерочке кубков оба будете находиться в расслабленном состоянии. Возможно, это будет кафе или какой-то другой праздник, какое-то мероприятие, где будут выпивать. Будете находиться в очень расслабленном состоянии. Какое впечатление вы произведете на этого человека в первой встрече? Суд. Ну да, однозначно произведете. Здесь будут перемены. Человек вас заметит и обратит внимание. А какие ваши чувства будут по отношению к ней или к нему? Мир. Гармоничный. Очень сильно понравится. Влюбитесь. Похоже на взаимную любовь. Какие препятствия могут возникнуть на пути гармоничного развития ваших взаимоотношений? Ну, здесь споры. Нежелание идти на... на конс, приходить к общему консенсусу. Каждый будет отстаивать свою точку зрения. Иногда слишком... Рьяно, но, если честно, особыми какими-то либо препятствиями я бы это не назвала. Ну и последний вопрос. Будут ли ваши отношения долгосрочными? О, да. Десятка Пентаклей говорит о создании крепкой системы, вхождении в общий род, там, где бабушки, тети, дяди, все родственники, племянники находятся в том числе. Как правило, это взаимоотношения которые возникают всерьез, надолго и ведут к браку. Ну что ж, надеюсь, мои прогнозы были для вас интересными. Комментируйте их, пишите ваши лайки, ставьте, ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи в следующих прогнозах.